Народ. я могу ни не, не верить это жестоко по отношению к родителям Ну все, приехала с Гомеля, привезла от Мати Грунова форму. Ей сын Александра Грунова с и ее досклали по кошке. Не ведаю, то есть мы не открывали, то есть что там? Мы никогда не даем оценки зараз доброго, дрянного человека и так далее. Это все, что держава отдала после этого человека. И место не говорится, и час не говорится, и место похования так само не поведомляется. С другой боку. то, что зараз появилась такая практика, когда после проведения ваконания Смиротного свои своякам отправляются, так бы моется эти речи, Принамся нам вопротка, с лейблом, на с малюнком, на яким написано имейл, «Исключительная мера наказания», на наш взгляд представников компании про оборону Супросьмаротного, по крайней Беларуси, это достаточно серьезный взгляд с боку державы над своей камень. Сама такая схема начала использоваться, видать, что справляется со сталинских часов или человека забирали, там, в юности никому И растворялся И весь час после эта схема не переглядалась В Советском Союзе присуды выполнялись таким же самочинным Своякам приходили только уведомления Тело не выдавались, место похования не указывалось, совместные вещи не выдавались И эта система вся советская в неизменном виде перекрещевала уже Беларусь. Система, которая не хочет отмовиться от этой практики и к чему она не хочет этого отмываться, мне складано сказать. Да, он приговорен к исключительной мере наказания. Да, приговор свершился исполнен, но не выдают тело и не сообщают о э, месте захоронения. Это что, дополнительное наказание родственников? Это дополнительное мучение для родственников. Да я как никто другой, понимаю и знаю. Как это страшно терять близких. Близких, которых расстреляли. Близких, которым не дали возможности последнего свидания. Близких, когда ты не имел возможности проститься с телом своего сына и предать его земле как человека. Я знаю, как страшно и негативно относится общество, перенеся свое негативное отношение к преступнику, но его семью. В чем виноваты мы матери? Что мы сделали не так? Мы родили детей. Мы их воспитывали. одна мать не хочет, чтобы ее сын стал на путь преступления. Ни одна мать не программирует родить преступника. Мы ни в чем не виноваты. Ни перед государством, ни перед обществом. Ни в коем случае не оправдываю людей, совершающих преступления. Решение свободы – это тяжкое наказание. Но отнимать жизнь с помощью закона – это страшнее, потому что это уже действует палачь. Намеренно, умышленно отбирает жизнь у человека. Как страшно жить с этой болью и видеть непонимание общества, которое видит в тебе изгоя и переносит свою жестокость на тебя. За что?